Если б водка была на одного, как бы здорово было, но всегда покорить на двоих, но всегда распивать на троих, что же на одного, на одного голове могила. Сколько ребят в нашем доме живет, Сколько ребят в доме рядом, Сколько блатных наши песни поет, Сколько блатных еще сядут, Кто куда навсегда на долгие года. Говорят, что жена... Одного, спокойно веку так было, Но бывает она на двоих, Но бывает она на троих, Что же на одного, Она а одного колыбель могила От утра и до утра, Раньше песни пелись как из нашего товара Все поразлетелись кто куда, Но всегда надо города.